О, все, всем привет, и Джо Джокер и и кто там, я забыл, блин, какие-то звуки странные. Так, о, все. Я тоже как-нибудь представлю. Так, ну, давай говори свой ник. Я Да. Подожди, ждем на паузе.